уважаемые зрители, я сегодня хочу показать энергетику четырехгранной пирамиды, которая сориентирована по сторонам света, значит, север-юг. Вот, значит, компас, значит, который показывает направление север-юг. Начинаем мы исследование энергетики пирамид с помощью маятника. Вот, пожалуйста, посмотрите, что так сказать, будет происходить. То есть, э, э, эта космическая энергия идет через, э, через верх пирамиды. Вот, собственно говоря, значит, это доказывает вращение Майдника над верхней частью пирамиды. Сейчас он пойдет на спад вращения Майдника. Вот. и потом он это раскрутится снова Ну вот он раскручивается снова. Так, ну, с этим понятно. Теперь посмотрим, что у нас э, происходит по грани пирамиды значит э, значит маятник э, ставим с левой стороны мне здесь лучше видно значит э, я уже знаю значит э, с левой стороны маятник будет вращаться э, медленнее вот а будут вращаться быстрее. Ну вот, переходим на правую сторону. Ну, там, наверное, не видно, но все равно. С левой стороны время течет медленнее, с левой стороны грани, а с правой стороны грани время течет быстрее. Вот. Ну теперь проверим, что у нас под, под пирамидой. начал вращение причем достаточно энергично то есть это говорит о том что под пирамидой есть тоже пирамидальные пули вот ну вот значит, теперь проверим с помощью рамок Значит, ну, рамки, конечно, здесь в определенное место надо ставить, не так, как маятник. Маятник, конечно, это инструмент более тонкий, чем биорамка. Ну вот, пожалуйста, смотрите. Сейчас потихонечку раскручивается ну вот вот такая вот скорость достигается крутится как бешеный конечно очень мощная энергетика у, у, у пирамид Сейчас он опять останавливается потихонечку и опять будет дальше раскручиваться так. ну с биорамками все значит, теперь я хочу вам рассказать про пирамидальную воду Значит, у нас сегодня 7 марта 2018 года значит я в ночь часов 10 минут 7 марта э, поставил вот этот стакан с водой под пирамидой, под пирамиду. И, и сейчас 3, 07 марта 2018 года в 13 часов 13 минут значит, э, мы так сказать проверяем воду на, на энергетику. Значит, хочу сразу сказать, что это называется пирамидальная вода. Я под видео, значит, выложу информацию, что такое пирамидальная вода. Но в двух словах скажу. Пирамидальная вода, это продляет жизнь. Вот. Ну вот, пожалуйста, смотрите, что у нас получается с пирамидальной водой. Опять маятник. Вот он вращается вот он раскрутился очень мощная вода получилась то есть эту воду просто надо пить Ваш организм придет в состоянии гармонии, вот, значит, потому что получает энергию через пирамиду. Вот, и, собственно говоря, все ваши клетки будут меняться в состоянии гармонии. То есть вы таким образом будете избавляться от, от практически всех болезней. Но ну, вот сейчас он опять останавливается, потом опять будет раскручиваться. есть понятно уважаемые зрители сила четыре пирамиды практически безгранична давно хотел показать точнее развеять миф значит в интернете очень много пишут о том что нельзя ставить пирамиду около батарей около металлических предметов и так далее в общем Потому что она будет, так сказать, плохо работать. Вот показываю, значит, специально поставил пирамиду у нашей батареи. Вот посмотрите, что будет. Так, ну я немножко увожу руку в сторону, потому что а батареи будет сейчас мешаться. тоже самое ну это поднесем к левой грани Я поставил пирамиду около чугунной батареи. Вот смотрите, все работает. Так, теперь. Это направление север-юг по магнитному компасу Земли. Она, видите, она не, он не крутится, а ходит влево-вправо. Здесь тоже шансы. Это доказывает то, что пирамида работает на сто рядом с чугунными и с биметаллическими батареями, то есть пожалуйста, ставьте ваши пирамиды около стен, около батарей, все будет работать.